Добрый день, друзья! С вами опять Иван Коваленко. И поговорим опять на тему капироскопии. Я автор идеи Капироскопия в каждый дом». За это время, что прошло две недели от прошлой встречи, прошло три удивительных события. Первое событие – это мы доработали э, сам аппарат, уже с аналоговой сделали. Цифровой. И он прекрасно работает. Второй событие, которое самое крутое в этом году, я считаю, это мне удалось встретиться с Владимиром Мошкиным, основателем клуба, Рой-клуба. И я думаю, что именно в этот день, когда произошла встреча, это и есть точка счета, реализации действительно этого уникального проекта. Я побаивался, если честно, этой встречи, потому что, но ну, я готовился долго к ней. Но встреча пошла настолько хорошо, как-то по дружески, по семейному, я был услышан. Я был вместе с доктором, мы показали возможности копирование и Володя сразу принял эту идею. И когда я сказал, что у меня сейчас есть такое недоразумение или проблема, то, что я не могу тестировать программу, которая будет делать его из цифрового, из в цифровую, у меня недостаточно мощности компьютера, а приобрести другой такой, ну, нет пока возможности. Балдия сказал, через три дня компьютеры будут у тебя. И вот сегодня я сегодня нахожусь в гостях у своих друзей, рассказываю об этом случае. И вот он, этот ноутбук, который подходит по всем параметрам. Вот это дорогая вещь. Но он у меня в руках. Прошло три дня, как я попросил у вас помощи. Я благодарю всех, и Владимира Мошкина, и его семью за поддержку. Также все, кто принял участие в реализации вот этой просьбы. Ну и еще одно немаловажное для меня. Благодаря тому, что увидели вот этот ролик прошлый, ко мне в Анапу приезжает на учебу очень-очень хороший врач из Татарской Республики, для того, чтобы потом уже заниматься копироскопией в этой удивительной республике. Ну, где-то так. Спасибо всем за внимание. Я пришлю фотографию э, нового прибора уже, когда состыкую с этим удивительным копироскопом. Это будет через несколько дней. До свидания, до следующих встреч.